Теперь мы приступаем к работе с экспандерами. Экспандер работает на средней скорости от 50 до 70 оборотов в минуту. Начинаем с самого маленького, диаметром 2,4 Теперь этим же экспандером мы работаем в зоне установки второго имплантата. В зоне второго устанавливаемого имплантата мы проходим тем же самым маленьким экспандером на всю глубину. А теперь мы заводим тот же экспандер в предыдущее переимплантное ложе, Также на всю глубину и оставляем его там. Берем последующий по диаметру экспандер. В данном случае этот экспандер будет диаметром 2,8 и вводим его в переимплантную ложек предыдущего имплантата. Останавливаемся. Теперь мы извлекаем экспандер номер один. Теперь... Экспандер номер два, мы устанавливаем переимплантное ложе номер один на всю глубину, берем экспандер последующего размера диаметр 3,3 вводим его в переимплантную лужу номер 2. Теперь мы извлекаем экспандер номер 2 и извлекаем экспандер номер 3. Теперь экспандер номер 3 мы устанавливаем в переимплантную лужу номер 1. Берем последний экспандер диаметром 3,8 и устанавливаем его в переимплантной ложе номер 2. Извлекаем экспандер номер 3. Таким образом произошло расщепление гребня. В зависимости от типа костной ткани, в которой вы работаете, вам потребуется костная стамеска. Вот так она выглядит или нет. Классически она заводится в распил и небольшим ударом молотка по и ручке расщепляется. В данном случае кость э, типа D4 она не требует такого вмешательства. Нам достаточно применения экспандеров. Теперь... На обычной классической скорости делаете распил под переимпилонная ложа и приступаете к установке имплантата. Теперь мы приступаем к установке имплантатов. Рекомендуется устанавливать в данной ситуации клинической имплантаты субкристально. Закладываю в такую установку незначительную резорцию вертикальной пластинки, окружающей зоны расщепления. Установлены имплантаты с хорошей стабильностью,